О, привет! Меня зовут Влад. В этом видео я поделюсь классными переходами, очень удобными. Они не все работают, сразу говорю, лично у меня. Может, у вас будут работать? Возможно, на своем пути вы уже встречали такие переходы, но повторение мать учения, поэтому смотрите учитесь повторяйте не просто смотрите а повторяйте желательно повторяйте класс ну реально классно поэтому присаживайся пристегивайся и поехали итак мы в программе вы скачали эту папку присед разархивировали смотрим вы создали э, свой проект секвенцию нажимаем сюда сначала выбираем э, саму секвенцию потом секвенс настройки 25 кадров 920 на 180 окей okay, хорошо мы находим такой же проект подче вот вас вы вы его перенесете с такими же настройками как у меня. И пример просит нас найти э, эти файлы расположения. Мы находим, локейт, смотрим, где да мы его запрямим. нашли. И пример сам находит оставшиеся. Так, например, глицина, да? заезжим Мы открываем эту секвенцию, выделяем все, кроме превью вот этой вот э, кроме первой дорожки в общем перетягиваем наш проект чтоб стыки совпадали вот эти что у нас получается вот такой glitch через через инверсию посмотрим какой другой выделяем все с помощью Ctrl a shift и убираем выделение первой дорожки, приносим. Посмотрим, тоже свой, ну есть саунд дизайн, прикольно сразу говорю что у меня некоторые не работают сейчас найду покажу пример вот как он выглядит здесь это видите глаз, глазик мы не видим сам эффект это превью записанное видео уже сохраненное. а если мы посмотрим с нужными нам файлами с нужными наш с на... с нашими шотами вообще какая-то дичь полнейшая ладно не будем раз... расстраиваться это некрасивый переход все равно посмотрим зум до да? нормальный более-менее часто используемый и универсальный вечный так сказать переход мы перетягиваем и смотрим. Что-то у меня наверное, с компуктором в итоге, что он высвечивает вот этот дичь, я не понимаю почему. Давайте посмотрим другой прикол, без. Прикол Тут уже не высвечивается Это страшная красная дичь ну вот прикольный переходит что еще по зуму есть так по кадрово посмотрим ну, прикольно поэтому пользуйтесь вот может у вас лагать не будет, блин. а У меня комп говно, блин. Поэтому, блин, давайте, подписывайтесь. Хоть, хоть пол лайка поставьте, блин. Я думаю, у вас будет работать. Если не будет работать, ну хоть какие-то же переходы работают. Давайте, блин, мужайтесь. Все получится. Пока.